всем доброго раннего утра итак друзья мои я вам дарила много ритуалов для того чтобы быстрее закрыть долги и жить нормальной жизнью без этих оков без без того долга который тянет человека назад потому как долг это как воронка это не твои деньги, и ты обязан их вернуть. Неважно, при каких обстоятельствах они были взяты у государства или у человека. В любом случае, это не твое. И это как дыра, как воронка, куда уходит вся энергия, жизненная сила. И пока человек не закрывает этот долг, ему не дают э, начать новую жизнь. Я давала вам различные ритуалы, <coughs> помогающие долг закрыть, помогающие получить может быть, рассрочку да, от банка. В некоторых случаях банки прощали долг. И такие моменты бывали. Но это зависит от характера долга и от того, какой процент вы уже отдали. Попадали под такую некую амнистию и прощался долг. В любом случае, как бы там ни было, всегда возвращайте долг. Знаете, некоторые люди говорят, не люблю отдавать в долг, потому что не умею обратно требовать. Есть другое выражение. Отдай столько, сколько не жалко потерять. Потому что когда человеку срочно нужны деньги, то он готов клясться, божиться, сказать что угодно, чтобы ему помогли. И может быть действительно в этот момент человек нуждается в помощи. Человеку помогают. А потом человек просто обходит стороной. Сначала эм, как бы совестливые люди, которые помогли в трудную минуту, ничего не говорят, ждут, когда человек сам соизволит об этом заикнуться. Видя, как человек спокойно гуляет свои праздники, дни рождения, делает крупные покупки, то есть абсолютно не переживая о том, что нужно отдать долг, они начинают намекать на то, что следовало бы отдать долг. Ну, человек э, заявляет, что у него нет возможности, притом нахально э, проезжает мимо этих людей и так далее. И в конце концов создаются конфликты. Мой ритуал не для таких людей, которые нагло-нахально... Вот спокойно живут дальше, взяв долг у людей. Мой ритуал все-таки для совестливых людей, для тех людей, которые хотят закрыть быстрее свои долги, кредиты и начать другую жизнь без этих оков. Огромное количество работ, которые я вам подарила, и там очень много есть работ, помогающих закрыть долг. Можете набрать, закрыть долг отдать долг, ведьмина изба. И выйдут эти ритуалы. Еще один ритуал, который я хочу вам подарить. Вам нужно, не торгуясь, купить любой день, кроме вторника, ключ. Можно ключ с замком, без разницы. Маленький ключик или большой, какой вам удобно носить потом в сумке. Вытащите из этой связки один ключ. Идете на перекресток. На перекресток можно лесной, чтобы поменьше людей было. Естественно, перекресток должен быть классический, обычный перекресток. Четыре дороги. Положите ключ посреди перекрестка. <coughs> Пройдите Шесть раз вокруг ключа против часовой стрелки. <coughs> Читая этот заговор, после того как вы прочитали, берете ключ и носите в сумке. Можете в маленьком там мешочке, в маленьком носить, можете отдельно положить какое-нибудь местечко в сумке и носите. Этот ритуал поможет за короткое время отдать долги и закрыть кредиты. Когда все это уже будет закрыто, вытаскивайте этот ключ и кидайте воду в водоем. Может быть и стоячая вода, может и э, река, речка, там э, источник, неважно. И следом бросайте 40 монет различных. То есть не обязательно одного номинала. И говорите, откупаюсь. Все закрыло. Свободно. Отворачивайтесь и уходите. Вы очень быстро закройте. Вот какой бы там у вас ни был долг большой, вы закройте за очень короткое время. Намного быстрее, чем даже если бы вам помогли это закрыть. То есть, имею в виду, даже если бы финансово помогли, может быть, вы бы так быстро не смогли закрыть, как закройте, когда проведете этот ритуал. Слова заговора следующие. Богиня древняя меня благословила, И сей ключ мне в руки вручила. Этим ключом долговую дверь закрываю. Все, что должна, отдаю и забываю. Долг платежом красен. Дайте мне силы древние долги оплатить и дверь долговую навеки закрыть. Сойди, долговой хамут с меня на перекресток, да на четыре дороги уйди. Меня освободи. Не я говорю, а древняя богиня приказывает. Да будет так.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 Сойди, долговой хомут, с меня на перекресток. Да на четыре дороги уйди, меня освободи. Не я говорю, а древняя богиня приказывает. Да будет так. Друзья мои, напоследок хочу сказать. Да, вам нужно читать шесть раз, как откупиться и прочее. Я вам уже объяснила. Вчера я сняла видеоролики, загрузила мудрость ведунов, часть первая. И там сказала, что ночью деньги считать нельзя, иначе деньги водиться не будут. Но я не думала, что есть столько разумных в кавычках людей, которые мне будут задавать такие элементарные, мне кажется, даже для ребенка понятные вопросы. Настолько мне это надоело, что я начала заносить их в черный список. И я объясню, почему. Начали писать, а как же, вот ритуал ночью же мы делаем. Деньги на алтарь кладем, а вы говорите нельзя. Так вы деньги на алтарь кладете, вы подготавливаете алтарь, вы же не считаете все деньги, которые у вас дома есть, или деньги в кошельке, сколько у вас. Считать свои деньги, чтобы знать счет своим деньгам, это одно, а класть на алтарь деньги, чтобы провести ритуал, это другое. Понимаете? Мне кажется, что даже элементарный, просто имея хоть одну извилину, можно было понять, что совершенно о разных вещах там сказано. Считать, пересчитывать свои деньги, класть в сундук, класть в кошелек, э, иметь такую привычку считать постоянно деньги – это нехорошо. А вечером подготавливать алтарь и положить на алтарь э, мелочь, э, различные купюры – это не считать свои деньги, это не пересчитывать свое имущество, это подготовить алтарь для ритуала. Неужели это понять невозможно? Почему я должна вам объяснять, вот такие примитивные, простые вещи. Как будто, я не знаю, не взрослые люди сидят, а какие-то первоклашки. о, деньги! А мы же по ночам ритуалы проводим. Ритуалы проводим правильно. По ночам все правильно. А считать свои деньги в доме и положить в кошелек или в карман, или в сундук это считать деньги, чтобы знать, сколько у тебя денег, а не ритуалы проводить. Сколько можно просто вот выводить меня такой тупостью, извини за выражение. Других слов не нахожу, потому что это, ну, это просто ни в какие ворота. Немного мозги включаем, иногда полезно. Всем удачи.